Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала, с вами Иван Нумизмат. Сегодня мы поговорим о такой монете, как 1 рубль 2005 года. Монета 1 рубль 2005 года это светлый серый медно-никелевый диск, сбоку испещенный 110 насечками. Она не магнитная. Давайте перейдем к описанию Аверса. Эмблемы Банка России отштампованы по центру изделия. Над головой двуглавой птицы полукругом написано 1 рубль. Под хвостом в три ряда размещены... Название имитирующего финучреждения «Банк России», серединная точка и две расходящиеся от нее лучевые линии. Также год 2005. Под лапой орла выбит знак монетного двора. Что касается реверса, то что относительно геометрического центра монеты цифра номинала 1 и денежная единица рубль помещены немного влево вверх. В правой области внизу вверх произрастает гибкий стебель с листьями и цветочками. Слева выглядывают два тонких листика, являющиеся частью невидимого предложения растительной композиции. Сейчас мы с вами поговорим о разновидностях 1 рубля 2005 года Московского монетного двора. Реверсы разновидности одинаковы. Характерная штемпельная особенность – прямая перекладина буквы B в слове «рубль». Аверсы изделия имеют такие варианты изображения точки и линий. В первом варианте, самом распространенном, сужающиеся, расходящиеся линии не касаются точки – в остальных трех вариантах линии касаются точки. Главные же различия, пришедшие к разделению рублевых монет 2005 года на 4 разновидности, можно заметить в способах размещения и начитания знака производителя. Что касается стоимости, то первая разновидность распространена, поэтому ее ценовой продел от 3 до 7 рублей. За остальные разновидности можно получить от 60 до 150 рублей, и цену усредненные показаны в состоянии XFI. И переходим к разновидностям 1 рубля 2005 года Санкт-Петербургского монетного двора. Реверсы, как и у московских монет, одинаковы, только перекладина у буквы «Б» изогнута. Аверсы разделяют рубли 2005 года петербургского производства на 4 разновидности. Первая разновидность. Средняя часть пятерки в дате приподнята, ее нижняя часть тонкая. Легенда стороны ближе к бордюру, сужающиеся, расходящиеся линии не касаются точки. Орел очеканит толстыми перьями. Вторая разновидность. Средняя часть пятерки также приподнята, нижняя также тонкая. Легенда дальше от канта. Сужающиеся расходящиеся линии над э, годом не касаются точки. Перья также толстые. Третья разновидность. Средняя часть пятерки приспущена. Нижняя половина более массивна. Легенда дальше от канта. Сужающиеся расходящиеся линии практически касаются точки. Вытянут к ней конец левой линии. Перья птицы толстые. И четвертая разновидность такая же, как и ч... четвертая разница лишь в перьях, они другой формы, иногда более тонкие с тонкими просечками. Стоимость монеты 1 рубля до 2005 года Санкт-Петербургского монетного двора. Первая разновидность у нас стоит около 8 рублей, вторая разновидность очень редкая и стоит от 2 до 2500 рублей. Третья и четвертая разновидности оцениваются в 500-800 рублей. Цены также усредненные и показаны в состоянии XFIM. Номинал 1 рубль 2005 года выпуска. Металл у нас медно-никелевый, масса 3,25 грамм, диаметр 25 мм, толщина 1,5 мм. Гурт рубчатый, 110 рифлений. Тираж на данный момент неизвестен. Период хождения с 2005 года по наши дни. Ориентированная стоимость от 3 до 2200 рублей. Что ж, дорогие друзья, я благодарю вас за просмотр данного видео. Если вы узнали что-то новое для себя, не поленитесь поставить лайк и рассказать друзьям. Ну, а я с вами не прощаюсь, я говорю, вам до новых встреч.